Каким будет новый учебный год в КФУ? Нужно ли вакцинироваться студентам и как пройдет заселение в общежитие? Мы планируем, то есть пока по цифрам приема, что у нас будет порядка 6 тысяч нагородных студентов. Ученые КФУ доказали влияние горных пород на окисление нефти. Уникальный подход поможет разрешить проблему добычи непростых залежей. Мы можем использовать данную технологию для резервуаров в России, Колумбии, Канады, Китая и других стран для извлечения тяжелых. Полярные сияния разрушают озоновый слой. Удастся ли человечеству избежать катастрофических последствий? В условиях продолжительной полярной ночи озоновый слой истончается максимально. Причем озон и разрушается, и создается именно ультрафиолетом. То есть солнце радиация имеет тут ключевое значение. Всем привет! В эфире Универньюс в студии Дианы Желенкова. Казанский федеральный университет стал победителем экспертного отбора Министерства обороны Российской Федерации по направлению большие данные, нейротехнологии и квантовые технологии в рамках Международного военно-технического форума ⁇ Армия 2021 ⁇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 Заезжая в Российскую Федерацию, у них на границе требует ТСПЦР, который сделан не ранее, чем за 72 часа до въезда. Кроме того, когда они заедут наши общежители, либо в место их проживания, они могут жить на квартирах, хостелах, где-то еще в гостиницах, а в течение 72 часов они должны будут предъявить в университет еще один отрицательный ТСПЦР.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 иногородних студентов а, первого курса, поэтому как раз и говорит о том, что с, а, оставшиеся места, которые есть в деревне Универсиада, они распределяются жилищно-бытовыми комиссиями уже согласно рейтингу, и каждый а, студент старшего курса, который не является вот только поступившим а первокурсником, имеет свой рейтинг в системе своего института. Юлия Виноградова отметила, что студентам необходимо отслеживать приказы о заселении в общежитие и если они неожиданно не найдут своей фамилии, необходимо обратиться к своему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 В Казанском федеральном университете доказали влияние горных пород на окисление нефти. Исследование получило поддержку Российского научного фонда. Количество нефти, добытой из карбонатных коллекторов в России, по-прежнему не может похвастаться высокими показателями. А ведь уже в ближайшие годы разработка таких запасов станет насущной необходимостью, как уверены специалисты нефтегазового профиля. Для того, чтобы найти уникальный подход к этим непростым залежам, ученые приоритетного направления эко-нефть исследовали горные породы в качестве оперативного помощника в процессе горения нефти.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 Пород на окисление нефти в Казанском федеральном университете началось примерно 7 лет назад. На данный момент ученые доказали, что добавление карбонатной породы способствует осаждению топлива в процессе окисления тяжелой нефти. Мы можем использовать данную технологию для резервуаров России, Колумбии, Канады, Китая и других стран для извлечения тяжелых нефтей. Исследование казанских ученых носит прикладной характер. Оно актуально тем, что тщательное исследование воздействия этих минералов на горение нефти дает важную информацию для применения процесса внутрипластового горения в карбонатных коллекторах, которые обладают огромными запасами нефти. Доказано, что добавление карбонатной бороды способствует осаждению топлива в процессе окисления тяжелой нефти. Елизавета Никитина, Фаридзе Хитаглы, Универньюз. Студенты и сотрудники Казанского федерального университета приглашаются к участию в республиканском проекте «Контент-марафон». Проект направлен на вовлечение молодежи в разработку и создание контента в целях развития межкультурного и межконфессионального диалога, формирование позитивного образа мышления в области поддержания мира, дружбы и согласия в Республике Татарстан.